Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Ограничительные меры, введенные с целью сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, повлекли значительное увеличение контактов людей с правоохранительными органами. Сегодня нас останавливают для проверки пропусков и документов гораздо чаще, чем в докризисное время. Теперь не только водители, но и пешеходы могут быть остановлены патрулями полиции. Естественно, такие контакты неприятны и вызывают массу вопросов у населения. Ответы на эти вопросы пытаются дать как юристы, так и авторы, имеющие слабое представление о праве и правоохранительной системе. Судя по комментариям и отзывам, зрители адекватно воспринимают содержание таких роликов. Справедливо называют действия некоторых авторов провокационными, отмечают отсутствие логического завершения ролика или завершение сюжета выполнением законных требований сотрудника полиции, например, предъявлением авторам истребуемых документов. Однако есть достаточно популярные видео, в которых авторы представляются юристами и при этом дают просто популистские советы. В ряде случаев такие советы могут быть даже вредными. Ранее я выкладывал видео о том, как вести себя с сотрудником полиции при встрече. Не стоит обвинять меня в склонении зрителей к излишней покладидости перед правоохранителями. За исключением отдельных комментаторов, основная масса зрителей желает знать, как скорее окончить вероятное вынужденное общение с сотрудником, и при этом не доказывать сотруднику полиции свою правоту. К слову, у каждой стороны своя правда. Именно таким зрителям и адресовано мое предыдущее видео. Найти вы его можете либо по подсказке левый верхний угол, либо по ссылке в описании к видео или на канале. Сегодня о советах популярных в сети, какие из них имеют смысл, что нужно делать при оформлении протокола. В завершении видео я приведу свой алгоритм действий при оформлении протокола об административном правонарушении. В сети огромную популярность приобрели видео о том, что нужно делать при общении с сотрудником и что записать в протоколе, чтобы в дальнейшем развалить дело. Советы таких авторов я выведу на экран. Желающие могут заскринить их и им следовать. Однако при этом нужно осознавать, каким последствиям это может привести и какими нормами права регламентированы такие действия. Соизмеримы ли последствия таких действий потраченным нервам и времени? И наконец, насколько такие действия целесообразны? Если сотрудник просто просит предъявить документы для проверки соблюдения карантина или идет речь о превышении скорости. Стоит ли обострять ситуацию на ровном месте? И еще, независимо от того, как позиционирует себя автор, критически относитесь к информации в интернете. Предъявление себя как адвоката или юриста и наличие соответствующих знаний и опыта – это две большие разницы. Итак, советы от популярных авторов. Как избежать административной ответственности? Первое. Увидев сотрудника полиции, включать видеозапись на смартфоне. Второе. Требовать составления протокола. Третье. Отказаться указать в протоколе номер мобильного телефона. Отказаться от смс-уведомления. Четвертое. В протоколе записать, что статьи 51 Конституции и 25.2 Кодекса об административном правонарушении права лица, привлекаемого к административной ответственности, не разъяснены. Пятое, ходатайствовать о предоставлении защитника. Шестое, ходатайствовать о рассмотрении дела по месту жительства. Седьмое, заявить отвод инспектору ДПС или патрульному ППС. Восьмое, указать о приобщении объяснений ходатайств на отдельных листах. 9. в графе объяснения написать, правонарушение не совершал, с протоколом не согласен. Десятое отказаться от подписи. Одиннадцатое. Получить копию протокола и выполнить фотографию оригинала протокола. Теперь давайте по порядку. Совет номер один. Увидев сотрудника полиции, включать видеозапись на смартфоне. На мой взгляд, достаточно неоднозначная рекомендация. Независимо от обстоятельств, сотрудник полиции в первую очередь человек. Он может быть не согласен с принимаемыми мерами и решениями. У него может быть плохое настроение или самочувствие. У него могут быть различные бытовые проблемы. Но при этом он обязан выполнять действующие нормы и инструкции. Не нужно думать, что патрули бросаются на первого встречного, и у них одна цель составить протокол. Конечно, палочную систему... Никто не отменял. Имеется и такой фактор. Но оформлять протокол на каждого сотрудник не будет. Люди, наделенные властью, всегда чувствуют свое превосходство. Сотрудник полиции ⁇ это представитель власти. А форма, оружие, удостоверение ⁇ это атрибуты. Увидев патрульного ППС или будучи остановленным инспектором ДПС, не бросайтесь в крайности. И возможно, даже в случае наличия нарушения с вашей стороны сотрудник полиции ограничится устным предупреждением. Что значит крайности? Это значит лебезить, заискивать перед полицейским, начинать объяснение сходу. Ой, здравствуйте, а я тут в магазинчик двигаюсь. Или обратная ситуация. Возмущенно вопрошать у патрульного или инспектора ДПС. На каком основании вы меня остановили, что я нарушил? Почему губернатор нарушает мои конституционные права? Немного психологии, но в обоих случаях своим поведением вы выдаете тревогу. Соответственно, у сотрудника полиции усиливается его чувство превосходства. Как вы думаете, что повлечет такое ваше поведение? Как минимум, вы лишь усилите чувство превосходства у сотрудника полиции. Возможно, вызовете у него взаимную агрессию. Аналогичные последствия будут иметь видеокамера или смартфон в ваших руках. Представьте себя на месте сотрудника. Как бы вы повели себя, если в отсутствии каких-либо предпосылок на вас направили объектив камеры и начали видеосъемку? Не думаю, что это вам бы понравилось. Поэтому не провоцируйте конфликтную ситуацию изначально. Прибегайте к видеозаписи только в случае явного нарушения сотрудникам полиции своих обязанностей или ваших прав. Общаясь с сотрудником, оставайтесь спокойными. Представьте, что перед вами ваш знакомый. В разговоре не выдавайте своих эмоций, не демонстрируйте испуг или агрессию. Не говорите лишнего, отвечайте четко на поставленный вопрос и, скорее всего, дальнейшие рекомендации вам не потребуются. Сотрудник полиции не сможет прочитать ваш психологический тип, интеллектуальный и социальный уровень. Захочет ли сотрудник при таких исходных данных оформлять протокол? Я уверен, что нет. Если же вы считаете действия сотрудника незаконными, и готовы к обострению ситуации, смело доставайте телефон. Одного закона, в котором прямо говорилось бы о праве или запрете на видеосъемку полицейских нет. Но совокупность других норм все же обеспечивает гражданам право на такую видеосъемку. Во-первых, в законе о полиции указано, что деятельность ведомства является открытой. Во-вторых, закон о персональных данных позволяет без разрешения снимать других лиц для личных или семейных нужд. Этих норм достаточно, чтобы граждане могли спокойно снимать сотрудников полиции. При этом сотрудник также имеет право вести видеосъемку, предупредив об этом гражданина. Иногда сотрудники полиции запрещают гражданам видеозапись, ссылаясь на запрет обнародования изображения человека без его разрешения обусловленный статьей 152.1 Гражданского кодекса. Такие требования сотрудника полиции незаконны. Согласно закону, согласие не требуется в случаях, когда использование фото и видеоданных происходит в государственных, общественных или иных публичных интересах. Нагрудный знак сотрудника полиции и служебное удостоверение также не являются охраняемыми от распространения объектами. Отдельный статус для них не прописан ни в одном государственном документе, поэтому снимать сотрудника полиции, его личное удостоверение, нагрудный знак и служебный автомобиль можно. Однако в ряде случаев запрет сотрудника полиции на видеосъемку может быть обоснованным. Но в этом случае сотрудник полиции должен объяснить причину запрета и сослаться на конкретный документ. Так, например, видеосъемка запрещена вблизи стратегических или военных объектов, охраняемых в соответствии с законом о государственной тайне. Иногда полицейские запрещают съемку в помещениях подразделений или стационарных постов ДПС, называя их режимными объектами и ссылаясь на внутренние документы. В таком случае, при необходимости, имеет смысл воспользоваться аудиозаписью. Запрет на такой вид фиксации отсутствует. В России существует свобода распространения информации. Нет ограничений на публикацию в сети разговора с сотрудником полиции. Но необходимо соблюдать следующие условия. На записи не должны присутствовать оскорбления в адрес сотрудника полиции. Гражданин должен вести себя адекватно, не нарушать закон и не провоцировать сотрудника полиции. Видео должно быть добыто законным путем. Нужно снимать открыто, а не устанавливать скрытую видеокамеру. Совет номер два – требовать составления протокола. Действуя в рамках закона, сотрудник полиции при выявлении правонарушения обязан оформить протокол. В случае, если сотрудник не спешит с его оформлением, можно предположить, что сотрудник желает общаться вне рамок правового поля. Поэтому данная рекомендация не лишена смысла. В случае, если сотрудник настаивает на совершении вами правонарушения, обязательно требуйте оформления протокола. Совет номер три – отказаться указать в протоколе номер мобильного телефона или отказаться от смс-уведомления. На мой взгляд, также довольно сомнительная рекомендация. По большому счету, ваш номер телефона инспектору не нужен. Не хотите, не указывайте. Уведомление о дате и времени рассмотрения дела будет направлено вам почтой. Формальные требования при направлении уведомления будут соблюдены. И при этом не факт что уведомление вы получите заблаговременно. Судебные письма хранятся в почтовом отделении 7 дней, затем возвращаются отправителю. Возвращение письма в орган, рассматривающий дело, является основанием для рассмотрения дела без вашего участия. Если будет принято решение привлечения вас к административной ответственности, вы в таком случае будете лишены возможности ссылаться на истечение сроков. По административным делам сроки короткие, например, срок привлечения по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях – 3 месяца. При наличии сведений о дате рассмотрения дела, можно попытаться затянуть рассмотрение дела. В отсутствии же таких сведений, такой возможности у вас не будет. Обжаловать же постановление по делу значительно сложнее, чем добиваться прекращения дела, даже при наличии объективных обстоятельств для его прекращения. Совет номер четыре – записать в протоколе, что не ознакомлен с правами. В протоколе имеется графа «Права, предусмотренные статьей 51 Конституции и статьей 25.1 Кодекса об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны». Сотрудник полиции предложит оставить подпись под указанной графой. Многие авторы рекомендуют писать, что указанные права не были разъяснены. Обращаю внимание, что на оборотной стороне как протокола, так и постановления приведены соответствующие правые нормы. Безусловно, перед подписанием вы имеете право их прочитать и задать вопросы сотруднику полиции. Однако не нужно доводить все до абсурда, разъяснять Значение каждого слова с толковым словарем сотрудник полиции не обязан. А для суда будет достаточно краткое повторение сотрудникам норм права своими словами. В подтверждение суд сошлется на запись нагрудной видеокамеры инспектора или патрульного, но в отсутствие видеозаписи у суда всегда на готове волшебный довод. У суда нет оснований не доверять сотруднику полиции. Совет номер пять – требовать обеспечить присутствие защитника при оформлении протокола. На мой взгляд, такая рекомендация также не имеет смысла и законных оснований. У сотрудника нет такой обязанности. Оформление протокола в отсутствие защитника не влечет его незаконность. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе воспользоваться помощью защитника. при этом самостоятельно либо через законных представителей он выбирает себе защитника самостоятельно как из числа адвокатов так и из числа иных лиц законодательством не предусмотрена обязанность органа должностного лица составившего протокол или суда рассматривающего дело по своей инициативе предоставить такому лицу защитник совет номер 6 ходатайствовать о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту жительства особого значения такое требование не имеет однако если должностное лицо не обратит внимание на такое ходатайство то постановление по делу при дальнейшем обжаловании будет скорее всего отменено в соответствии с частью первой статьи 29.5 дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству гражданина дело может быть рассмотрено также по месту его жительства. Совет номер семь. Заявить отвод инспектору ДПС или патрульному ПС в связи с неразъяснением прав и не непредоставлением защитника. Совершенно бессмысленная рекомендация. Судебная практика не знает ни одного случая прекращения дела по таким основаниям. Совет номер восемь – записать протокол о приобщении ходатайства на отдельных листах. Рекомендация не имеет практического значения. Инспектор зафиксировал правонарушение, а свои доводы вы можете представить в ходе рассмотрения дела, обратившись в уполномоченный орган. Совет номер девять. Записать протокол, что правонарушение вы не совершали, изложенные обстоятельства не соответствуют действительности. В случае, если вы не согласны с меняемым вам правонарушением, это нужно сделать, обязательно. При этом необходимо в графе объяснения изложить собственную трактовку обстоятельств. Совет номер 10. Отказаться от подписи в протоколе. Такие ваши действия лишат вас возможности ознакомиться с содержанием протокола и получить копию протокола. Действовать таким образом категорически нельзя. Совет 11. Получить копию протокола и сфотографировать оригинал протокола. Относительно получения копии, это безусловно нужно сделать. Что касается фотографирования, то причитаемой читаемой копии Особого значения наличия фотоизображения нет. Итак, что обязательно нужно сделать при оформлении протокола об административном правонарушении? Итак, что обязательно нужно сделать при оформлении протокола? Первое, обязательно нужно указать о несогласии с сменяемым вам вину правонарушения. В графе объяснения привести свои доводы. Третье. Подписать протокол и получить его копию. И четвертое. Осуществлять видеозапись на смартфон только в случае незаконных действий сотрудника полиции. И, наконец, пятое. Поручить профессиональному юристу представление ваших интересов на стадии рассмотрения дела или при обжаловании постановления по делу. С вами был адвокат Вячеслав Мацкий. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал коллегии адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.